Доброго времени суток, вы с любовью из моего домика в деревне. 18 октября. Сегодня на удивление тихий, безветренный день. Ничего не колохнется, не шелохнется. Сегодня у меня день рождения, сегодня мне исполнилось 63 года. Это просто, это мне кажется, большая цифра. Года идут. Я как со своей тетей разговаривала, она еще жива, ей 91 год. Мы сидим с ней, разговаривая, она в добром у меня здравой памяти. И она говорит, ну надо же, как быстро пролетела жизнь. 91 год. А 63? Я говорю, ну тебе 91 быстро пролетело. А 60 лет, это вообще ерунда. Вот так быстро пролетели года выросли дети внуки можно делать какой-то анализ своей жизни ну друзья мои кто говорит что это старость нет неправда это замечательное время когда можно побыть вдвоем с мужем берегите свои половинки они нужны очень-очень Вдвоем не скучно, вдвоем всегда весело. Это я вам точно скажу. Хорошее время, хороший период, хороший, хороший возраст, когда можно сказать, что сделано что-то в жизни. Родились дети, у них созданы семьи, внуки, радуешься за них. Это очень хорошо. Но я бы хотела сказать о другом. Сегодня с утра цепятся поздравления, отличные пожелания, очень добрые. И я бы хотела сказать своим родным и близким, в первую очередь, огромное спасибо. Своей маме, которая меня поздравила сегодня с утра. Моей маме 84 года, и она мне с утра, рано сутречка поздравила, пожелала всего доброго, хорошего. Это очень приятно. И мои друзья, подписчики канала YouTube, ВКонтакте, очень много поздравлений. Спасибо всем, спасибо всем, кто меня поздравил, кто относится ко мне с уважением. Огромное спасибо. Меня сегодня поздравляли мои одноклассники, с которыми одноклассники, одноклассницы. Потому что что-то мальчики не поздравляют, девочки которым тоже мои ровесницы, которым мы дружим по 50 лет, поздравили. Им было безумно приятно помнить о том, что тебя еще с детства знает, любит, доверяют тебе. Спасибо всем за поздравления. Сегодня вечером приедет семья сына, и мы будем делать кушать. Делать, делать буду я. Традиционно есть такое блюдо татарское. Называется болящий. Я вам покажу чуть попозже. Просто хочу сказать, что это такое семейное большое блюдо. Оно готовится в большой чугунной сковороде. Эта сковорода мне еще досталась от стекрови. Действительно большая семейная сковорода. И делается это блюдо из мяса, картошки, лука. Добавляется перчик. Ну, сам такой вот Самое такое простое, что можно. И на сковороду пресное тесто, получается такое изумительно вкусное блюдо, которое готовится в духовке. Раньше оно готовилось в печах, и не по одному на свадьбу делали штуки по три, по четыре, по пять. В печь ставились, и, конечно, они очень настаивались, пропекались. Было безумно вкусно, такое вот, вот национальное. Блюдо татарское называлось Балеш, или если когда больше на большой зур Зурбалеш. Вот сегодня я хочу приготовить это блюдо, это любимое, ну такое семейное у нас блюдо праздничное, которое готовится. И я очень рада, что сегодня я стою на фоне моих цветочков, они не замерзли. Представляете, это вот лабелия, тут два корешка и ясколка. Она так-то у меня вроде посадила я лобелия, но я сколько вот как-то так затесалась сюда, скажем, и процветает все лето. Еще стоит вот петунья. Вот на этой стене не попадают заморозки, это они же не близко к земле. И вот еще цветут. Так что октябрь радует меня еще цветами. Я всем вам желаю всего самого доброго исполнения желаний. И, конечно, здоровья, у меня уже практически все заготовлено, почищена картошка, кубиками нарезал Я ее складываю в блюдо. Ну, много, конечно. Начинки, я скажу говорю, что это такое семейное большое блюдо. Мясо, ну, тут грамм 400 мяса ковядина у меня. И немножко я кладу... Куриный жир или гусиный. Вообще по традициям в деревенских домах клали всегда гусиный жир. И лук. Вот и составляющие. Все это перемешивается. Я руками обычно делаю. Берется перчик. Перчится. Так вот, не жалеть, можно все. Все, поперчили. Посолили. И добавляю я укроп. Сушеный укроп. Это такая традиция. Обязательно вот добавлять в это блюдо сушеный укропчик. Все. Начинка таким образом перемешивается. Это у нас будет начинка для бальши. Получилось вот такое очень эластичное хорошее тесто, мягкое такое, податливое. И его надо разделить. Одна большая часть будет этого теста, а другая чуть поменьше. Это будет вот на дно пирога, который будет вот так укладываться сковородом, а вот эта часть она пойдет на Верхнюю крышечку такую. Сейчас мы это раскатаем. И положим на дно этой сковороды. И потом уложим фарш, который я приготовила. Вот картошка с мясом. Так. Я вас не буду утомлять, как я раскатываю. Потому что тесто будет таким тоненьким-тоненьким. Надо раскатать слоем. Вот оно какое податливое. Податливое, хорошее тесто такое. Ну лучше не бывает прям с ним так хорошо работать. Но его нужно сделать больше размера этой сковороды. Намного больше, даже сантиметров на 7-8. Вот посмотрите, как я раскатала это тесто и переместила его на сковороду. Сейчас буду укладывать фарш. Его очень много. Вот раньше на дно вот таких вот а пирогов клали всевозможные субпродукты гусей курочек вот а сейчас вот я тут где шейку где крылышки раскладываю и вот таким образом видите как много начинки прям целый таз большой поэтому семейные семейное блюдо оно долго готовится оно будет готовиться два часа чтобы картошку так представляете, нужно, чтобы ее, чтобы она дошла. Это же очень много времени надо. Поэтому видите, какая большая получается конструкция у меня. Но это все приготовится. Вот поэтому делается по выходным дням, по праздникам. Это блюдо готовится на свадьбу в деревнях в татарских. В обязательном порядке. Ставится их несколько штук делается в печи. Вот. И сейчас мы его закроем. Вот таким образом будем закрывать. Защипывать. Как, как фантазии хватает, чтобы было красиво. Потому что подается на стол он этот большой пирог. Зурбалеш. Вот. И я вот так вот защипываю. И сверху сейчас сделаем крышечку для того, чтобы пирог томился там два часа. Крышечка готова. Я вот так сверху ее пристраиваю. Защипываю, чтобы красиво было, естественно. Чтобы на стол подать, и всем понравилось. Видите, тут очень-очень много. Начинки, картошки, мяса очень много, все это будет очень-очень все будет сочно. И я так вот красиво прищипываю. Как могу? Уж. Как могу. Получается очень вкусно, сытно. Вся семья обычно бывает довольна. Для одного, для двух человек это не приготовишь. Вот так вот приминаем. И здесь мы сделаем такой сюрпризик. Делаем дырочки, две дырочки, как вообще-то одно делают, но коль у меня сегодня придет двое детей, это называется такие колопки. Для чего это делается? Для того, чтобы потом минут 40, когда он подрумянится, налить туда бульончик. И я вот такой делаю. Видите, как получается, как будто бы он нам улыбается. Сейчас я ставлю минут на 40 до подрумянивания в духовку. Духовка у меня уже разогрета. Потом открою, добавлю бульончик и еще там час, больше часа постоит и будет готовым. Вот я и достала улыбающийся свой пирожок. Он постоял минут 40-50. И открываю вот эти колобки и вливаю туда бульончик. После этого должен стоять еще. Минут 40 тоже. И он будет внутри уже закипать. Потому что этот бульон горячий. Обязательно надо подождать, когда он закипит. А сигналом для кипения будет такой запах, вкусный, вкусный запах. Ставлю в духовку. Все, на этом моя миссия закончена. Отправляю в духовку и жду полного приготовления картошки, мясо внутри. И будем уже потом скрывать последний момент, когда придут дети, они должны подъехать.